Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский прибыл с рабочей поездкой в Татарстан. Подведены итоги девятилетней работы по восстановлению свияжской и Болгара. Интерактивная программа для детей «Великие научные открытия» в рамках проекта «Умная Казань». В Казани прошла коллегия по итогам года Министерства культуры Республики Татарстан за 2018 год и по задачам на 2019. Важным гостем стал министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Обо всех подробностях вы узнаете в нашем сюжете театре Галиаскара Камала состоялась коллегия по итогам года Министерства это культуры не Республики не Татарстан не за 2018 а год и по не задачам не на 2019. В мероприятии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов и министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Мероприятие посетили и представители Казанского федерального университета. Коллегия стартовала с доклада министра культуры Республики Татарстан Ирады Аюповой. Она рассказала о проектах в сфере культуры, в том числе и о планах на 2019 год. После этого выступил министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Я, конечно, не могу не отметить э, включение памятников Татарстана в список ЮНЕСКО, потому что попасть в него не только очень престижно с культурной точки зрения, но и просто выгодно экономически. Это яркий пример того, как правильно надо инвестировать свое время и силы в развитие и возрождение культуры. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов высказался о целях, проводимых проектов в области культуры. Нам важно посредством культуры и искусства сформировать у зрителей, слушателей всего мира целостную систему ценностей и представления о России как в историческом единстве различных национальностей, народностей и этнических групп. Артем Дупичкин, Ленардо Валитяров, Универньюз. После заседания коллегии президент Татарстана и министр культуры России наградили участников проекта по воссозданию Болгара и Свияжска. Подробности вам расскажет Артем Тупичкин. В культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» президент Республики Татарстан Рустам Мениханов и министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном результатам реализации комплексного проекта «Культурное наследие» «Остров Град-Свияжск и Древний Болгар». В 20-25 раз за эти годы выросло количество туристов, которые приезжают в Болгарию Свияж. В прошлом году их было уже больше миллиона. Я уверен, что это цифры стартовые, потому что многие мои знакомые, которых я спрашиваю в Москве, куда, куда бы вы хотели съездить на праздники, в отпуск, на Новый год, они говорят, мы хотим не просто поехать в Казань, мы хотим поехать в Казань, посмотреть Свияжск. В мероприятии принял участие ректор КФУ Ильшат Гафуров. На торжестве медалями и благодарственными письмами были награждены руководители предприятий, внесших вклад в развитие проекта. Работу проводил Фонд Возрождения, во главе которого государственный советник, специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Ментимер Шаймиев. Напомним, что свой вклад в проект внес и Казанский федеральный университет. Институтом международных отношений КФУ был реализован проект по созданию Суярский музей археологии дерева. В музее представлена экспозиция, посвященная быту городского населения Средневековья. Артем Дупичкин, Валерия Муратова, Ленар Довлетяров, Универ Универньюз. Тем временем в Казанском федеральном университете проходят заключительные этапы предметных олимпиад КФУ. Почему стоит принять в них участие и как это поможет при поступлении в Казанский университет, мы расскажем в нашем следующем сюжете. 4 февраля во втором учебном корпусе Казанского федерального университета прошел заключительный этап межрегиональных предметных олимпиад по физике и химии в 2018-2019 учебном году. В аудиториях для решения сложных задач собрались только самые достойные школьники, отобранные в ноябре-декабре прошлого года в отборочных интернет-турах. К участию в очных турах олимпиад было допущено около 45% от общего числа участников по каждому предмету. Школьники, поучаствовавшие в олимпиаде, высоко оценивают ее значение для своего будущего. Во-первых, это расширяет кругозор, как мне кажется, а во-вторых, есть шанс сильным ученикам, больше шансов на поступление в этот вуз. Олимпиады Казанского федерального университета по 23 предметам проводятся на добровольной основе среди обучающихся 9, 10, 11 классов. Кроме того, для участия в Олимпиаде не всегда обязательно ехать в Казань. Например, заключительный этап Олимпиад по физике и химии прошел также в Набережных Челнах, Красноярске, Ульяновске, Самаре и еще ряде российских городов, а также в Казахстанском Уральске и Узбекистанском Ташкенте. Некоторые школьники участвуют в Олимпиаде Казанского университета уже не в первый раз. Я уже участвовал в Всероссийской Олимпиаде школьников и в Олимпиаде КФУ второй раз такие Олимпиады э, дают дополнительные баллы к. ЕГЭ при поступлении. Действительно, на основании решения приемной комиссии Казанского федерального университета победители заключительного этапа межрегиональных предметных Олимпиад КФУ получают дополнительно 5 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в Казанский федеральный университет. Призеры, занявшие второе и третье места, дополнительно 3 балла к ЕГЭ, независимо от предмета Олимпиады и института. Победители и призеры этого года будут известны уже совсем скоро. Ну а получить всю подробную информацию об Олимпиадах Казанского федерального университета, а также просмотреть олимпиадные задания и решения прошлых лет, можно на сайте. Сайте admissions.kpfu.ru Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз. Не секрет, что наука способствует изменению нашей жизни вносит в нее самые разные совершенствования и дополнения. А знали ли вы, что ее освоение может проходить в весьма увлекательной форме даже для детей раннего возраста? О том, как в Казани знакомят школьников с научными открытиями, наш следующий сюжет.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 не понимали, к чему все, собственно, идет. Валерия Муратова, Ленардо Влезьяров, Универ -Ньюс. А на этом наш выпуск подошел к концу. Следи за нами в социальных сетях и оставайся всегда в курсе свежих новостей. До встречи!